Привет, дорогие друзья! В этом видео я расскажу вам, как порча влияет на ваше денежное состояние. Про то, как она действует лично на вас, на ваше окружение, на деньги и на те денежные потоки, которые к вам должны были прийти. Игорь Мерлин Ком представляет Итак, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин. И давайте поговорим про деньги. Не будет большим секретом, если я вам скажу, что практически у всех людей есть разного рода порчи, проклятия, сглазы, отвороты, привороты. Практически у всех людей есть. Откуда я это знаю? Да потому что я много лет этим занимаюсь, ко мне приходят на прием очень много людей и редко у кого... Есть что-то такое, ну, маленькое. Обычно уже приходят на прием люди, у которых там что-то сильно не в порядке. И для того, чтобы вы понимали, как вот эта вот самая порча действует на денежные потоки, я вам сейчас расскажу. Итак, если вы вдруг не знаете, что такое порча, вот здесь сверху ссылочка перейдите по этой ссылочке, посмотрите мое видео. В этом видео все подобро, подробно разобрано. Что такое порча, откуда она берется, какие виды и так далее. Понятно, да? Ну и теперь э, мы будем считать, что вы все это знаете, и мы погружаемся в мир денежных потоков и порчи, которые действуют на денежные потоки. И давайте представим себе э, вот что такое Порча, что такое ваша жизнь и так далее. Откуда и как это все происходит. Давайте сейчас пока про деньги не говорить, а вот только про порчу. Представьте, что вы герой известного произведения Дани Даниэля Дефо, тот самый Робинзон Крузо, который попал на необитаемый остров. Что произошло? Произошло то, что он оказался в замкнутом пространстве, некоем, да, на острове. То есть он с него не может ни уехать, ни улететь, ни уплыть никуда. Другими словами, появилось некое ограничение. Вот это, в принципе, можно и назвать, э, ну образно так, как будто вот порча какая-то. Вот человек не может что-то сделать. Есть ограничение. То же самое и в жизни многих людей. То есть деньги вокруг есть, а денег у этого человека нет. Может быть, также и у вас. А дальше про Робинзона Круза очень мне понравилось, я просто недавно перечитал это произведение в подлиннике, что называется. Так вот, смотрите, он оказался на острове, одно ограничение, другое ограничение, у него не было никаких инструментов. Не было там одежды, инструментов и так далее, понимаете, да? Не было жилья. То есть вот эти вот все ограничения в вашей жизни, они соответствуют... Чему-то, например, человек не может найти работу. Почему? Либо есть ограничения, либо по возрасту, либо по желанию, либо потому, там, нужен ли такой человек с такими качествами на такой-то работе или не нужен. Понимаете, о чем я говорю? Что если жизнь вот так перевернуть, и представить, что любая преграда, которая у нас возникает на пути, это есть не сама порча, а некое проявление порчи. Другими словами, например, если э, есть какой-то охраняемый объект, или, например, э, ну давайте возьмем тюрьма, да, чтобы оттуда никто не сбежал, не сбежал. что делают? Ну, делают там колючая проволока, стена... Стены, заборы, решетки, контрольно-следовая полоса, там, охрана с автоматами, собаки и так далее. То есть для чего? Для того, чтобы создать некие преграды тем людям, которые находятся внутри, чтобы они не вырвались наружу. И вот так, дорогие друзья, получается, что многие из нас находятся вот в этой самой тюрьме. Мы сидим в тюрьме с ограниченными какими-то возможностями. То есть мы не можем заработать деньги. Не можем поехать туда, куда мы хотим. Тут пандемия, не можем встречаться с тем, с кем хотим. Понимаете, да? То есть, вот это вот такие проявления. И для того, чтобы понять, как это действует лично на вас, мы сейчас сделаем небольшую диагностику. Диагностику а именно порчи денежной. Денежной порчи. Итак, дорогие друзья, друзья, я надеюсь, у вас свеча горит, свеча белого либо красного цвета. И прямо сейчас сложите руки вот таким образом и опустите их на уровень вашей пятой чакры, то есть вот где-то вот на уровень лешутки, вот таким образом, то есть ни ниже, ни выше, вот так. Таким образом, держите перед собой, можно локти поставить на стол. И прямо сейчас закройте глаза, и прямо сейчас закройте глаза, и представьте себе, что вы находитесь, возможно, на необитаемом острове. И все те преграды, которые на этом острове есть, они соответствуют вашим неким денежным ограничениям. Например, если вы живете в какой-то там местности сельской, к примеру, то что получается? Вы не можете выехать в большой город, то есть вы как бы на острове, то есть надо искать здесь. А здесь объем этих денег ограничен. Да, вы можете подключиться к Вселенскому каналу и черпать денежную энергию оттуда. Другими словами, вы можете взаимодействовать с окружающим миром и получать клиентам, клиентов через интернет. Может быть, и такая возможность есть. Понимаете? Вот так себя немножко представьте. И теперь, дорогие друзья, я вам немножко назову несколько пунктов, может, вы себя почувствуете, вот именно какой-то из, из этих пунктов отзовется резонансом на то, что в вашей жизни происходит. Ну, например, вам катастрофически не хватает денег, вы не можете накопить деньги, вы работаете на нелюбимой Работе. У вас в семье возникают конфликты из-за отсутствия денег. Понимаете, да? Вот если хотя бы один из этих пунктов откликнулся вам, то это означает, что вам нужно сделать мощную диагностику, чтобы понимать, Каким образом вам надо с этим побороться? С этими проклятиями, с глазами, отворотами, приворотами и так далее. Понимаете, да? Ну, а мы говорили про денежную порчу. Теперь можно открыть глаза. Можно открыть глаза. А, так вот, дорогие друзья, это процесс непростой и не быстрый Сделать нормальную диагностику.